Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Магивара, и сегодня я буду играть один, всего лишь один, без друзей, без напарников, в игры кланов, то есть силовой матч, там силовая лига, то есть получается, и, ну, две каточки надо будет сыграть, чтобы получить награды все, соответственно, в конце монеты клуба. Ну что ж, давайте сразу полетим в каточку, не будем затягивать. Вот, а перед началом, ну, конечно же, хочу тебя попросить подписаться и поставить лайк. Для моей дальнейшей, как бы, деятельности на ютюбе. Получить мотивацию делать дальше видеоролики. О, yeah. <laughs> один просто ливает. Я не знаю, почему он так решил, но очень не важно. Горячая зона, вот самая нелюбимая карта, это горячая зона. Там всегда сложно играется. Вот. И у меня какие-то странные люди. Особенно никнеймы их мне что-то не нравится. Но здесь я Джанет буду банить, потому что это очень сильный боец. Его часто здесь берут. Да и в целом везде, во всех режимах. Он очень бог, короче. Я посередине кстати говоря нахожусь возможно это значит что противники слабые ну так средние возможно что мы слабые короче не факт че то как-то у моего союзника маловато перс нормальных нет напрягает конечно я ему советую взять джина возьми джина у тебя больше ничего нормального нет по, по сути У меня есть выбор взять либо Бонни, либо Грифа, либо ну, еще кого-то. А. Но у них нет никакого бойца, который бы сбивал ульту. Например, Карл. Я возьму Карла, пожалуй. Такой сетапчик с броней. Он берет ворона. Окей. Okay. Против кого он взял Гейла вообще пока что непонятно. Ну, ладно. Пусть так будет. Кстати говоря, скоро его пофиксят. До этого, да. Сейчас он нормальный вроде бы. После обновления он станет каким-то просто слабаком. У мульта будет копиться раз в полгода. Левого Фланге вообще никого нет. Капец, 94 хп А где... Где джин? А он спит обожаю, обожаю тот момент, когда Ну вот просто играем, играем И тут уже вдвоем, типа играем против троих За него бот играет Как же везет Ну, я просто зажат. О, ну что за бред? В принципе, я не стал вам показывать, что было дальше, потому что у меня просто Джин не играл. <звук> Ладно, следующая катка, вторая. Здесь не нормально, типа, попадутся. Так, ну что, здесь можно забанить... Еву, потому что она прям ну, будет напрягать сильно, я думаю. Сделаю-ка я выбор предварительно. Этот пайпер хочу взять ее. Угу. А, ну забирает Пайпер. Ну, понятно, короче, надо что думать другое. Восьмой Скуик? Чего? Ну ладно, Папер 9, 8 восьмой Скуик Вот оф Чего у тебя есть, братанчик? Спайк, Леон Единственной силой было 10 -й. Ты выбираешь G на 9 уровне, молодец Ну у меня есть Бонька, Бонька. Самая такая оптимальная, потому что не хочется брать здесь Макс, либо Мистер Пи, короче, Бонька нормальная, здесь оптимальный выбор. Да вообще, в принципе. Чего? Чего? Третий уровень. Походу. Походу, вообще как-то странно здесь КВшкой работает. То мне не повезло с типами, то противникам не повезло. Третий, восьмой, девятый ужас. Может они играют на профессиональном уровне, типа даже на третий. Сейчас вынесут посмотрим так ну мои тимметы хотя бы играют это уже хорошо 28 хп остается ё-моу как он кинул тульту это вообще капец анали на nice. я живу так у меня есть ульта кстати я вспомнил у этого у этой банки есть герс на ускорение набивание ульты. Я теперь понимаю, зачем. Типа, когда ты в таком маленьком состоянии, она в два раза, ну, в 10 раз быстрее. Ну, в 10 раз. 10% быстрее работает. Ну, все, сквик ливнул с игры. Еще дизлайк отправляет. Вообще, я смотрю, крутые ребята. Пайпер без гаджетов. Без э, этого... Без пассивки. Я вообще в шоке. Как как подбор работает реально? Сорок четыре Нормальный, да? Вообще адекватно. В принципе вторая то же самое ничего удивительного вот такая вот получилась э, игра с моей стороны если вам понравился видос ставь лайк и подписывайся на канал всем удачи и всем пока пока